Давай, раз, два. Ребята, всем привет! Вы на канале видео Baby или на канале видео Baby Life? У нас два канала. Подписывайтесь, ссылочка в описании. Вот здесь все ссылки. Ребят, сегодня будет крутое видео. Это попробуй выжить трубочки челлендж. Что будет сегодня за видео? Это будет полный трэш. Досмотрите обязательно до конца. Поставьте нам палец вверх, чтобы мы знали, что вам нравится эта тематика. Сегодня мы с Лерой просто будем погибать на этих стаканах. Спасибо, ты умеешь успокаивать, да? Мы посмотрели это в интернете, так как это самая трендовая тема сейчас вообще полностью, именно по трубочкам. Ребят, значит так, правила такие. Нам ассистент ставит три стакана, три полных стакана в одном из них. Будет что-то вкусное в, в, в других в других стаканах. Я не знаю, что будет. Здесь про э, Хаммер, уйди отсюда. Ладно, все блин, ребят, ну блин, залез, ну не знаю. Лер, не трогай, он сейчас насчет да он, он разорвет нам все, он сейчас испортит нам все видео. Ой. Ребят, в общем, из трех стаканов будет два или ну я не знаю, что там попадется нам какие-то какашки, камняшки, возможно, там не будет все и я не знаю, что там будет, но там просто будет ужас. Самая главная задача, это чтобы либо Лера, либо я выжил в этой ситуации. Это чтобы тебе меньше всего попалось всяких гадостей, которые здесь есть. Ну вы, я думаю, посмотрите по видео, как это будет. Я думаю, все знают этот челлендж. Так что... Да, все знают и, будь... и посмотрите, как мы его пройдем, достойно или нет, это вам решать. Ребята, также знайте, что у нас есть инстаграм, у нас есть второй канал, Live, на котором видео каждый день в 17.45. Ну что, Лера, готова? Ассистент! А, Что? О, боже, да что ты мне одеваешь, мне сейчас прическу спортишь, бля? Я сейчас запущу в тебя его, на. Ты сюда будешь... Я сразу себе... Будешь вот так... сразу сюда вот так? Конечно, можешь себе туда ставить. В общем, игра честная. Только честная! И только-только честная! Ну что, поехали! Асистеев! Давай хлопаем, у нас это все поехали. Давай! Появится. Раз, раз два, два, три! Три! три. Фу, у меня глаза все потемнела! <смех> Главное, чтобы кот не пройдем. Хаммер, я тебя прибью, блин! Сидите, ребята, он там на <смех> Да Ну что, Лер. Суэфа? Суифа. Суиф. А, блин, я уже привык к детекторе жуть. Ты хочешь трубочку? Я... А... сейчас, я, я, я хочу поколдовать Ну давай, выбирай любую Я хочу вот эту. вот эту Или вот эту, я <laughs> не знаю Ты какую хочешь? А... Я... Я среднюю И Я хотела, ну ладно Я, вот, я, это выбираю. Выбираю. я ну шо? вот эту выбираю Я хочу Да? Ну так пробуй Вместе Шо вместе? А этот тазик как будем делить? Я же не знаю, что там Давай Готов, давай, ты первая. Давай, ну ты ж смотри, Здесь по три. правилам. Давай, набирай и 5 секунд три. держим. Три, пять. три! Пять. Три. Пять. Три. пять. Цу и фа. Три. Если я выиграю пять, если ты три. Давай. Согласна. Да. цу е фа. цу е фа. Есть, пять секунд. Я посмотрю Какашка сейчас в рот ой Давай, поехали. То как набирай, набирай, пей, все. Пей, пей, пей! Держи! Раз, два, три, четыре, пять, на! Бери салфетку! Что это? Что это такое? Что это такое? Вино. Вино? Да. Ну, блин, алкоголичка. Ну тебя так и тянет в вину, я тебе говорю. Тебе ты сейчас готова будешь, все, не пей, блин, иди, блин, сплю мой рот полоскать. Ладно, теперь я, держи свой тачку. Мне так. еще, ой, Если <связываю> Мне все, бы показалось, как надо было кусок. Раз, два, три, четыре, <связываю> четыре с <половиной. связываю> Или стиральный порошок. Я не хочу ладно. Да, это банановый сок. Блин, а я еще хотела когда я подумаю, ну блин, я не Ребята, вы считаете, кто в каком раунде выжил и выиграл? Я в этом проиграл. Ты тоже вино, ну тебе хоть вино, Лев. Блин, ну реально, мне такая фигня попалась, я чуть не вырыгнула. Понимаете, мне сразу нос настроился, что там что-то невкусное. Я тебе сразу настроила. Я пах. тебе сразу говорю. Ребята, эта игра жесть. Ну, на самом деле, это очень Пока жестко. Я нормально. не думал, мы, еще, мы даже просто никогда не пробовали, как это играть. Но, если Пока честно, мне уже нормально. не хочется. Я не представляю, что там дальше. Окей, переходим во второй тур. Ничья сейчас? Да. Но я больше всех пострадал. Два. три Три. Я давай первый, ты тогда выбирала. Хорошо. А ты первый выбирал? Я больше посередине не. Ты буду. первый выбирал. Ты тогда выбирала. Ты сказала, я выбираю Нет, эту. Нет, я сказала либо ту, либо ту. Я Сказала какую? Короче, я выбираю эту. Я. Давай. Ты первый. А правда я беру? Хорошо, я. <связь> Раз, два, три. 5 дней, мне чего нужно не, не, не, не жалко. <заркни> кто? Я не знаю, что это такое. Кто? кто Кого? Это какой-то. Это какой-то. Томатный сок, <сих> тостый соус. Чего там еба? Это что-то с томатным соком связано. Ну мне показалось, что это какая-то фигня. Ну что-то томатный сок там есть. Просто я выбрала средний, потому что не может два плохих сразу тогда в вот, одном да, ну, на этом. Напоминает, либо это томатный сок, либо это. Что-то с томатом связано. Помидоры расставленные. Ну, невкусные. Сок это не может. Сок такой не может быть. Вкусным. Ладно. Ну, невкусные. <свеч> Раз. Два. Три. Четыре. Пять. <свеч> <Что это>? <свеч> Уксус. <свеч> Фу, вот это ты насосалась у уксуса. Ой, ой. Да. Я не представляю, если бы я сейчас взял уксус. Фу, Вера, у меня после этого челленджа, я не знаю, что делать. блин. Ребята, я вас прошу, не пробуйте. Вот не пробуйте. Горло борьбу, Фу, лезвью. тебя воняет, блин. Я тебе, пожалуйста, закрой рот и не дыши на меня. Полоска. Иди полоскай рот, пожалуйста, дайте ей жвачку или почистите ей зубы, потому что от нее воняет. Лера, я тебе отвечаю, тебя так воняет уксусом. Не подходи ко мне. Я просто ненавижу это. Ну Лера, ну пожалуй. Та фу, блин. Я тебе говорю, я сейчас подожгу. воняет, не только нет. Теперь воняет. вопрос. Заживать. Что тогда тут было? Да хватит тянуть, сейчас заведешься, блин. Шо это? Ничего не понял. А -а -а. Я не смогла просто выпить. что, гонишь? Это... Это Алия! Это подсолнечное масло! Или какое не подсолнечное? Это... Фу! Фух! А что ты ржешь? Это не сердце, это не смешно. Хорошо, что я его не выпить. Что тебе попалось? Тебе уксус попался? что? Ты что, исполняешь или что? Ты считаешь, это нормально? Я не считаю, что это Вкусных. Мы не выиграли, ни ты, ни я. Я мне не поп... говорю, что я выиграла, Я имею в виду, что я живая, мне типа еще такого ничего не попадалось. Ну мне что-то с томатом попало, сразу говорю. Это либо томатный сок плохой, либо какая-то а, это... томатная Подожди, фигня то какая-то. Это вкусная попалась. Да, мне попалась получается, ну для меня она была невкусная, она фигня какая-то, честно. Это, это если после... это и сок, это дешевый. А ты одно вкусное выбрал. А, это томатная паста разведенная с водой. А где вкусную? Я не знаю, я угадал или нет? Этот раунд ты проигрываешь. 1-0. Да. Что. Ну что, поехали. Да. Закрываем глаза. приходим в третий раунд. Раз. Два. два. Три. Блин, я просто хотел себя по лицу ударить. Ребят, третий тур. Ты третий тур уже? Да. Я, что я буду, наверное, просыпаться ночью. И вот так вот открывать рот, у меня будут пузыри вылетать. Потом оттуда томатная фиг, фигня какая-то. Али. Алия. А, типа, да. Али я Кто выбирает? Я. Ты? Давай, ты куда? Руку ложишь. Ты эту трубочку? Чего? Я эту не хочу. Я выбираю... Потому что же было хорошее? Блин, я не знаю. мы знаем. Ладно, я выбираю Ой. просто вот эту. Поехали. Я первый. Ты Но первый. давай вместе? Вместе? Да ну, как мы потом будем Ладно делить? Ладно, давай первый. Я обратная вот первая. Ладно, хорошо, я первый. Ребят, давай, ты первая. Пять секунд держишь. Раз. Два. Три, четыре, пять. Мы же вплевываем. Я тебе пожелаю язык, это шок. А пожелаю язык? Ага. А ну, дырни. Фу, это блин, алкоголь. Алкашка. Это водка. Это водяра, блин. Фу, видно, ну умница, блин, значит, не пробовала никогда такую фишку. Молодец, вот я теперь хоть сейчас уверен. Ребята, градус вы пробовали то. уже водку? Те, кто помладше, или такой возраст, как градус у. Градус не тот. Я не понял, блин. Какой градус не тот, слышишь? Ты что, исполняешь тут, блин? Ты, блин, самогонщица. Просто градус. Ну, еще раз. Еще раз. Это водка. Это водка. Не тут говорю. Я, так, Лера, не шути, бля. Сейчас, Слишком сейчас, низкий. Сейчас на детектор лжи послушай. Слишком низкий. Низкий. Я тебе дам низкий. Это водка, фу, бля. Воняет. Ладно. Очень маленькие градусы. Давай. Градус. Ребята, я готов. Я эту же выбирал, правильно? Или эту? Скажу. Overtarp... Ты это выбирал. Не уже Три. Четыре. Это, это это, либо стиральный порошок, я не знаю, что это такое, Ой. или... Это шампунь. Одна будет пьяная, второго в больницу заберут с мыльными пузырями во рту. Раз. Слушай. Так, угомонись, я сейчас дам. Два. Три. Переходим в следующий раунд. Два. Три. Все. Чья очередь? Это четвертый раунд. А, да какая разница? Ну давай, выбирай ты. Я заточнюю точнее не Ладно, я тогда я вот это выбираю. Я вот Ты это первый. Че я первый? Да я уже задолбался. Я всегда первый. Я тебе уступаю. Хорошо. Окей, готовься, ты считай. Раз, два, три, четыре, пять. Это. Не знаю, что это такое. Яйцо, наверное. Яйцо, это яйцо. Это не очень плохое, мне повезло. То есть, вариант, что мне сейчас в хорошее попадется. Возможно, что тебе сейчас попадется хорошее яйцо. яйцо. яйцо. Это, в принципе, это нормально. Ну, давай. Ну, поехали, давай. Да что ты, блин, ссыкаешь? Да давай соси. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Мне что, понравилось? Йогурт. Йогурт? Блин, класс, да. Ты слушай, ты в этом раунде выжила. Не пить, нормально, я не могу. Стой. Стой. ну покажи. <свят> а это что? <шо>? Ой, фу! Йо-йо. <свят> <свят> блин, а да что ты такое? <свят> <свят> Офигеть можно. Там фу, там какая-то.. А ну дай, тихо. Фу. Ой, <свят> хиа. Ой, консерва, то консерва, да? там, там вон, а что-то воняет консерва, что я хочу сделать. Я чуть-чуть попью. Все, переходим в следующий тур, слышишь? Писай и я, да. пьет, тут проигрывает. Раз. Два. Три. Два.. Ты... <уит> ну что? Ребята, я только что стояла и говорила, что я чувствую, что сейчас попадется, вот <с press> Это самый волнительный челлендж, я тебе скажу, ты знаешь, током по-своему бьет, здесь по-своему бьет Опа, друг наш пришел, Хамер, уди <с? ск beer> отсюда, <с? <с?> Кыш, не смотри, не смотри Да не смотрю Та вот там стакан, он туда не пойдет все равно Иди отсюда, ну сколько ж ты нам мешать можешь, <с?> <с?> да, от меня пузырями пахнет Иди, ы -ы там соком ну что, какую выбираешь? Я тебе, как девушке, даю выбор первой. Съешь какую-то какашку. Ну, раз, так, два. Так смотри, давайте рассуждать логически. Давай. Здесь только что было вкусно, здесь только нет. Где не было только что йогурт? А -а -а, не помню. Здесь был йогурт. Ты пилат. здесь был йогурт. Да. Йог... Йогурт, там еще и чего-то вкусно быть там не может. Ну давай, ну давай, не тяни. Ну, в общем, я выбираю... Я вот эту. Блин. Я не знаю, это или это. Если здесь Давай вот это, я тебе выбираю. Не, не надо мне выбирать. Ну хорошо. Ты какую выбрала? Вот это. Хорошо, я тогда выбираю вот это. Исковала там только что было вкусное Второй раз вкусное попасть не может. Да? Ты думаешь? Да. Я чувствую. Блин, я не знаю, верить тебе или нет. Ладно, я это выберу. Ты первый. Не, ладно, я это выберу. Ну, Там, мне кажется, ты меня сейчас хочешь в жопу какую-то вогнать. не я Тебе вот жалко, это... ты когда... Мне вы... всё равно я выбираю Хорошо, пей. Я уверен? первый? Да. Уверен, что хочешь именно её? Не знаю, Лера, я вообще не знаю, Ты уверен, что хочешь именно эту трубочку? Не гони! Это... это пиво. Лера, я не ошибся. Я, я мог бы и час подержать его. Хорошо, я не ошибся. Хорошо. Это пиво. Фух. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Что? Вкусно? Так а что ты держишь в рот? Или ты не набрала ничего? Фу. Это... Помидор. Помидор. Это помидор. Это что-то помидором пахнет. Это рассол? Угу. Это с банки, наверное, рассол. Это баночный рассол. А вот здесь это нас... помидор. Я туда не знаю, если тут пиво под... Блин, ну хочешь пробуй, я не буду пробовать. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай! Что это? Что это? Фу, блин, пошагуни, что это такое? Какие-то красные стручки вон по это. не знаю, Ну что, переходим в следующий тур. Я в этом туре выиграл. Yes! Я тебя наказал, ты в прошлом, теперь я в этом. Слушай, мы с тобой вообще одинаково ведем, Если я не ошибаюсь. Ты же уже пьяна. Ребята, переходим в последний тур. Это шестой тур у нас, последний. Шестой. Да давай, хватит падать. Раз, два, три. Финал, Лер. Сейчас решающий. Либо ты, либо я. Или у нас ничья получается? Сейчас пока что ты выигрываешь. Ну давай, хорошо, у тебя сейчас есть шанс. Наконец-то хоть в одном челлендже. Ну ты посмотри, смотри. Тем не менее, мне везло на продукты больше, напитки. Давай. Я выбираю эту. Все, я вот здесь еще не играл. Ты эту выбираешь? Нет, не хочу я Не, ну если ты уже выиграл. Там в прошлый раз было такое, что я больше туда не хочу. По логике? Ассистент не ложит сюда, мне так кажется. Ну. Что вкусное где было? Здесь было. Вкусное здесь быть не может. Здесь было такое. такое... Ладно, я вот это. Ты это выбираешь? Да. да блин, ну Лер, ну я ее выбрал. Ты гонишь. Надо уступать. Раз, хорошо. Два. а Что я считаю а вообще? Я как походу мыли в пузыре перебил. да, хлопать. А да, хлопать второй я считаю. Ладно, окей, я тогда беру сейчас. Давай вдвоем с этой. Ладно, я тогда вот эту беру. Хорошо. Хорошо. Мы одновременно на последок. Кто считать будет? Вместе. Ты что прикалусь, если меня вырвет, блядь? Давай, ты первая. Поехали. Раз, два, три. Давай, раз, два. Да что ты нахнулась, тебя вообще не видно, Лера, блин. Что ты нагинаешься сразу? Так что? Что ты там присела, блин, ребята, села? Вставай! Не, давай вставай, слышишь? Что ты там прячешься, Лера? Прятаться нельзя, ну что ты такое? Это не по правилам, я тоже могу так набрать и сразу выплюнуть. Ты, вы, ты не выдержала, Лера, ты не выдержала. Ты про... Выпей, выпей. Ты не выдержала, ты проиграла, ты эту трубочку выбрала. Выбирай эту. Ты выбрала то. Почему? Лера, ты уже видела, что там, и, что? и ты мне дала понять, что там полная жопа. Поверь, позорнее из моих нет. Да? Ну смотри, это на твоей совести, если твой отец отравится. Я уже отравилась, не жалко. Ты будешь считать? Да. Раз, два. Четыре. <рес> Четыре. фигня, блин! Синяя, фона, такая невкусная! Жесть! Ну все, Лер, ты выиграл! Я выиграл? Да. Есть! Наконец-то! Ну, ты... Я ну, тебя ты... во всех ну, ты... челленджах! Я тебя все проиграл! Ну в не этом челлендже! Лера! Да я вообще говорю. Я выжил. Да я же... Я выжил. Я тоже, выжил. Я в этом челлендже выжил. Мне, мне больше само. попалось вкусности, чем тебе. Да, но именно по продуктам, по, по продуктам, напитки больше попадались ну, тебе жесткие. жесткие ну типички. да, мне пожестче. Не, ну, Ребят, в общем, решать вам, кто из нас выиграл. И решать вам, делать на вторую часть или нет. Не, не надо. Я что-то не очень хочу. Но если мы наберем большое... 50 тысяч лайков. Если мы наберем большое количество лайков... 50 тысяч лайков. 50 тысяч лайков. Мы. О, боже, я так не, не очень сильно. Ребят, Ладно. ребят, ну, не, не пробуйте. 50, 50, 50. Ну хорошо, если наберем, сделаем обязательно вторую часть. Ребят, спасибо за то, что смотрели это видео. Мы сейчас идем полоскать Роцлера. будем пускать сегодня пузыри. Все. Всем пока!